Мажор. Один из самых значимых турниров по КСГО, который проходит два раза в год. Для многих команд это возможность проявить себя, заявить о себе, а также увековечить название своей команды и свой никнейм в истории КСГО, по средству стикеров. Но для топ команд данный турнир уже давно является обычным турниром, на котором можно просто заработать полмиллиона долларов и получить статус победителя Мажора. По сути все, это то, чем является Мажор нынче для топ команд. Да, для мелких команд по типу ТИР 2-3 уровня данный турнир остается значимым, ну и как я говорил до этого, можно заявить о себе. Но так ли это было всегда, как начинался мажор изначально? Сегодня мы также об этом поговорим. Ну что ж, ребят, присаживайтесь поудобнее и мы начинаем. 16 сентября 2013 года в заключили партнерство с DreamHack, и тем самым у нас появился первый мажор в истории DreamHack Winter 2013 года. Призовый фонд турнира составил 250 тысяч долларов, что на тот момент было очень весомым призовым фондом, поскольку средний призовый фонд тогдашних турниров составлял 20 или 30 тысяч долларов. После того, как определился призовой фонд, остался определиться с участниками. Так как это был первый все-таки мажор, то организаторы решили 9 команд пригласить и остальные слоты уже разыграть на различных турнирах. В начале ноября уже огласили полный список команд, которые были приглашены. В этот список вошли НИП, Вери Геймс, Комплексити, Астана SK Gaming, ЭСКГЕМИНГ, Mystic, Fnatic и АЙБАЙПАВАР. Также, через -то время к этому списку добавилось еще 7 команд, которые прошли через открытые квалификации или выиграли свой слот на каком-либо из турниров. В эти 7 команд вошли Копенгаген Вулс, НАТО LGB ЛГБ, Reason, рекурсив, Hapso и Universal Soldiers. после чего команда поделились на 4 группы, из группы уходило по 2 команды в плей-офф, и данная система пройдет еще следующих 3 года, пока на смену ей не придет швейцарская система, которая была применена впервые на мажоре в Атланте 2017 года, но об этом чуть позже. Итак, плей-офф у нас заканчивается, и в финале у нас встречаются две шведские команды, это NIP, которых доминирует почти весь сезон 2014 года. Являлись фаворитами данного турнира и Fnatic, которые также показывали неплохой результат. В будущем команды также пару раз еще встретятся в финале мажора. Но первыми счет этих встреч открыли Fnatic, выиграв данный мажор, а также тем самым выиграли самый первый мажор в истории CSGO. Следующим мажором стал ESL Котовица. Собственно ESL проводили турнир и Valve также им помогли как и DreamHackу. И тем самым фонд опять был 250 тысяч долларов. Также это первый мажор, когда у нас появились стикеры, с которых команда имели также 50% денег. Итак, как в этот раз уже проходил турнир? В этот раз уже из прошлого мажора взяли топ-8 команд, которые прошли в плей-офф. Их изначально пригласили и остальные 8 слотов разыгрывали в открытых квалификациях. Тем, как я говорил, осталась та же групповая, собственно, 4 группы по 4 команды 2 проходят в плей офф На тот момент Титаны считались фаворитами турнира и многие ставили, что именно они выиграют этот турнир. Но каково было удивление всех, когда Титаны даже не смогли выйти из своей группы и закончили свое выступление. Непы также считались неплохой командой, и на них ставили люди, ну и также Про, Именно уже тогда это были поляки. На них тоже возлагали большую надежду, поскольку турнир проходил в Польше. Соответственно в финале встретились две команды NIP и Virtus Про, которые без проблем прошли в финал. И в финале побеждает команда Virtus Про. Болельщики были в восторге, NIP же во второй раз остаются в шаге от победы. И это не последний раз, когда НИП будут в подобной ситуации. Начиная с клаунжа и до 2016 года, кардинальных изменений в проведении турниров больше не было. Было только небольшие изменения в Пуле. Обычно в начале года убиралась одна карта на переработку. И заместо нее вставала та карта, которую уже, соответственно, переработали. Но помимо этого всего, на мажоры проходили новые команды. А также новые игроки, которые в будущем становились более знаменитыми. Ну и также, да, нельзя не отметить... Скандальные моменты того же Dreamhack 2014 года, где до его начала был дискульсер наш две команды. Поскольку в обеих этих французских командах были читеры, одна из команд была Пселон, вторая была Титаны. В Титанах исключили их из-за Киоли, который кушал Вагбан, а в Пселонах этим отличился СФ. Соответственно, два слота, оставшихся на мажор, разыгрывали на одном из шведских турниров. Но это был не единственный скандал на этом турнире. Также на этом турнире отличились Fnatic. На карте Overpass, проигрывая французскому составу LDLC за со счетом 13-3, они применили буст всеми знаменитыми на Оверпассе, который давал неплохое преимущество, и за счет этого буста они смогли выиграть эту карту, но после этого LDLC подали протест против Fnatic, и администрация турнира приняла решение о том, чтобы переиграть уже со счета 13-3 эту игру, но Fnatic отказались, поскольку с такого счета камбэкать было очень и очень сложно, пусть это был старый оверпас. По итогу LDLC встретились с Нипами в финале, да, они не озвучил результаты Калаунжа, Нипы тогда выиграли Калаунж, это была их первая и единственная пока что победа на Мажоре, и вот они снова в шаге от второй победы на Мажоре. Но, к сожалению, в этот раз французы оказались сильнее. Также стоит отметить то, что в четырнадцатом и в пятнадцатом году Мажор проводились три раза в год. Начиная с 2016 года Мажор стали проходить только два раза в год, но призовой фонд на Мажоре стал уже миллион долларов. Что в принципе неплохо, но в том же 2015 году турнир по Dota International набрал аж 18 миллионов долларов призового фонда. И на данный момент это пока что последние изменения в призовом фонде. К сожалению Valve никак не хочет увеличивать даже посредством какого-нибудь компендиума как в Dota 2. Хотя казалось бы Valve владеет правами на обе эти игры. Но почему-то Dota не отдают больше предпочтений, нежели CSGO. Хотя CSGO все-таки местами зрелищнее, чем Dota, и ее более интересно смотреть. Но это опять же дело Valve. Well. В 17 году, как я сказал, у нас поменялась система проведения турниров. На замену групповой стадии у нас пришла швейцарская система. А именно, 16 команд играются между собой, и уже в зависимости от счета они продолжают играть по этой системе. Тем самым у команд появляется больше шансов пройти в основную стадию мажора, и не появляется такого варианта, что ты попадаешь в группу смерти, где у тебя играют в основном очень сильные оппоненты топ-уровня, которых ты навряд ли обыграешь. Также частично эта система убирала рулетку в виде бестов один в группе. Где ты мог проиграть, к примеру, слабой команде и отправиться в сетку лузеров своей группы. Где ты можешь встретиться, к примеру, с сильным оппонентом, который также проиграл своему какому-то слабому оппоненту. Начиная с 2018 -го года, также поменялась challenger Стадия, в которой теперь все команды, которые принимают в ней участие, получали стикеры от также челленджер часть приравняли к стадии мажора. До этого в можно было получить в основном только если ваша команда прошла в основную стадию мажора. На этом кардинальные изменения мажора заканчиваются, точнее в его проведении. В 2019 году у нас появились фиверпасы у игроков обычных, в которых появились простенькие задания, сделать там prediction, посмотреть игру и тем самым можно было получить сувенирный набор. До этого они падали просто при просмотре игры, и рандомно соответственно. И за счет этого люди обузили этот момент и пытались там на нескольких аккаунтах сразу просматривать мажор. И тем самым получать больше кейсов и фармить за счет даже этого деньги. Сейчас же единственный способ получить сувенирный кейс это копить вивер Но на самом деле я не понимаю почему Valve не сделают обычный какой-нибудь компендиум с различными плюшками для обычных игроков. И тем самым часть от этого компендиума пойдет в призовой фонд, как в Доте 2. Ведь... Идет 2019 год, а призовой на мажор как был миллион долларов, так он и остался. В доте уже 30 миллионов долларов собрал 9й Интернешнл. Множество других игр проводят многомиллионные турниры, но в CSGO призовой фонд не меняется. К чему я говорю про призовый фонд, а к тому, что если взять человека, который не знаком ни с дота, ни с CS, и сказать, что в Dota проводится турнир на 30 миллионов долларов, а в CS гон всего лишь на миллион, он пойдет смотреть естественно, турнир по Dota 2, потому что там разбился аж 30 миллионов, что его заинтересует, поскольку призовый фонд довольно внушительный. И это интересно посмотреть, почему столько разыгрывается и что это вообще за игра. В КСГ уже такой рекламы, по сути, нету игры. Хотя киберспорт это единственное в CS что есть хорошего, ничего другого в ней в принципе нету и даже играть в нее лучше не стоит. Просто лучше смотреть турниры и не более. К тому же прошли те времена, как в 2014 году, когда появился все-таки первый мажор по CS и когда призовые фонды турниров там максимум достигали 50 тысяч долларов. Сейчас же турниры проводятся уже на полмиллиона долларов, на 300-400 тысяч долларов, да это не как мажор на миллион, но уровень подобных турниров сейчас такой же как и на мажоре, не хватает только стикеров, да и призов фонда в миллион. На этом все ребят, с вами был Warhammer, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, до скорой встречи, пока-пока и удачи вам.